Edit профиль, вот самая нижняя, вот Edit профиль, uh -huh. нажал, и вот моя ссылка, да, Edit профиль. и вот моя реферальная ссылка веб-сайт. Uh -huh. Мы ее, э, так, так, копировать ссылку, и отправляем человеку для регистрации, либо если хотим сами зарегистрироваться. Мы по ней переходим uh -huh. по этой ссылке, но нам ее нужно сделать вместо вот слова шоп, uh -huh. вместо слова шоп uh -huh. по... uh -huh. поставить, кажется, что поставить, uh -huh. а вот. Извините, но я первый раз это делаю. Зато опыт наберется. Ретейл. Да. Вот. Ссылочка. Ретейл. Поменял шоп на ретейл. И переходим. Все, выбираем, куда мы хотим регистрироваться. Либо давайте вот Узбекистан. Вот Регистрация, например. Страна Узбекистан. Так, берем есть вы есть надо найти только а в этом магазине так давайте юнайтед стоит в этом магазине надо разобраться сейчас язык выбираем например русский. Сабмит. закрыть акцию Нажимаем три полоски вот эти справа. Угу. И становиться участником нажимаем. Опускаемся вниз. Зеленая кнопка это продуктовая регистрация, клиентская. А это новый партнер синий. Но мы по сине никогда не регистрируемся. Наша задача создать, создать клиенты и нажать Get Started. То угу. есть создаем клиента. грузится видимо угу. все и проверяем спонсора если это вы то соглашаетесь да я хочу подписаться под этим спонсором так мира так. Скажите, какую-то узбекскую фамилию. Ой, это моя фамилия, наверное, да? Мою, надо сказать. Без Любую. Разницы. Без разницы. Президента страны. Каримов давайте. О, хороший партнер будет. Каримов. Да, пишите его почту здесь. Угу. Так, так, так gmail.com Подтвердить надо почту. Копируем. Вставляем. Я хотел <связывающие> бы получить письма. Телефон мы пишем 201 -65. Дату рождения у клиента может быть что у меня не спрашивают дату рождения, когда регистрирую почему-то. Клиент спрашивает. У Просто меня нет. Менять нужно год, и имя пользователя пишите. Например, Каримов. Каримов. Например, там 1947. Здороватый. Так ему уже сколько? Сто лет скоро. Так, Каримов. Логин и пароль я делаю одинаково. Вот показать пароль вот можно для примера. Подтвердить mm -hmm. пароль. Вставить. Улицу пишем. Э, с с Викишопа берем. Улица такая. то Дом такой-то, у каждого в Викишопе нужно зарегистрироваться. Для Узбекистана транспортная компания Викишоп. И они выставляют там ячейка такая-то, у каждого своя ячейка. Город Виллингтон, по-моему, так приблизительно. Штат, штат, штат, штат Делаверы. Индекс 19805. Я подтверждаю, что я не робот. Тоже подтверждаю светофоры. Светофоры. Все, опускаемся. Там вот зеленую кнопку нажимаю. «Отправить форму регистрации». И вот мы сделали регистрацию вот этого Каримова. Да? Mm -hmm. Сохранили пароль его. Mm -hmm. Теперь нам нужно взять его ID, то есть пароль мы записали Каримов такой то угу. Теперь магазин войти. Давайте у нас вот Каримов и пароль или логин такой же. Войти. Угу. Что нам нужно? Э -э можно так Points язык. На человечека нажимаем на фотографию и профиль. Здесь нам будет показана вот его анкета. Мы сохраняем ID записываем. Вот ID. Потому что на это ID мы будем переводить баллы. Ну, Например, сегодня мы смотрели, сколько у нас доставка вышла. 64,78. Правильно, вот Катерина покупала. Да, да. Теперь, то есть, записать логин-пароль и записать вот это имя фамилия ID, но нам пригодится. Дальше заходим мы в магазин на три полоски, нажимаем нажим, магазин, только это старый магазин, вот эта ссылка, ссылка она старая, и нам нужно с нее выйти, нам она не нужна, выйти, закрываем ее и переходим по ссылочке в БКофис, как мы заходим в БКофис. Вот бы офис наш. Мне нужно ввести логин и пароль Каримова. Так, а, и, мов. 1947 мы ему делали, да? Копируем и пароль мы вставляем. Вставить. Войти. То есть в новый кофе заходим, сохраняем пароль. Uh -huh. И теперь идем в новый магазин. Опять три полоски нажимаем. Uh -huh. Магазин. Ньюшип есть, yes, он ниже. А, да-да-да. Нам надо Ньюшип, правильно? Uh -huh, вот, Ньюшоп. Тоже... Ньюшоп, да, он ниже стоит магазином. Да, и нам нужно, после того, как мы создали анкету и зашли в магазин, посмотреть, сколько стоит с доставкой этот э, продукт, который мы хотим купить. Выбираем страну магазина. Ну, пускай будет USA, хотя вот здесь будет Узбекистан. Вот. Заходим мы в Узбекистан. Вот ниже. Нам же нужен на Узбекистан доставку. Берем. Да. Узбекистан. Yes. Здесь и тоже есть. Yes. И... Вот. И теперь идем мы в сам магазин. Угу. Нам нужно найти магазин все, а нам нужно э... с... скидка. Типа магазин все продажи одежда а в их магазинах наверное нет акций наверное хорошо. ага хорошо раз у вас нету тогда мы пойдем в американский магазин uh -huh. все равно там мы указываем адрес э, Викишопа Вики вот этого транспортной uh -huh. компании uh -huh. поэтому заходим в американский магазин если в узбекистанцам нету акции Заходим в американский, фильтровать. От распродажа, ставим галочку. Угу. Салес. И вот распродажа, вот HSN. Добавляем, добавляем его в корзину. Просмотр корзины нажимаем. Опускаемся вниз, нажимаем кнопку Smart типа подписаться на смартшип. Но здесь мы нажимаем сиренюю кнопку Skip for No, отказаться от смартшипа пока нет времени. И получатель у нас будет, давайте напишем Амира Каримова. Или свою имя фамилию пишите, как там адрес из Викишопа выбираете. Улица один, затем выбирайте. Улица 2, такая-то. Адрес такой-то, ячейка такая-то. Страна ЮСЕЙ, город. По-моему, там Виллингтон тоже город. Ну, смотрите все. Город. Ой, я не там пишу. Вот здесь город мы пишем. Винтон. штат у нас будет, ой, штат у нас mm -hmm. Дел... Делаверы, почтовый индекс 19.85, есть. Нажимаем кнопку Save, сохранить, а он предлагает доставку, доставку выбираем самую, сейв mm -hmm. нажимаем. Доставка и отправка. Самое главное, чтобы вот эти синие все галочки, ну, полосочки были пройдены, угу. заполнены. И все, мы пришли к оплате. в Общую сумму нам показывают 64,78. Если у нас оплата карты, здесь почту пишем свою. Саша, налоги не считаются да, сейчас? В Америке нет налогов, ну, в этом в штате, да. Ага. Так, так, так. Указываем свою почту обязательно. Gmail. Ом. Телефон мы пишем американский либо свой, лучше американский. Плюс один 201. Плюс они, ну не Так. Я плата карты, например. Господин Каримов, он оплачивает своей картой, а мы только получаем продукт. Так, номер карты. Номер карты. Какой ему номер карты сказать? Номер карты. Вот такой. Невозможно. В общем, вводится номер карты. И э, дальше идем на оплату. Дальше тут уже платежная информация, как обычно. Вот такая у нас получилась регистрация по телефону.